Привет! Сегодня мы поговорим о разных типах классификации маркетинговых инструментов. Они нужны для того, чтобы чуть более эффективно складывать инструментарий в разное отделение коробочек, точнее большой коробки с твоими маркетинговыми инструментами, укладывать их в какие-то отдельные сегменты. В первую очередь это нужно для того, чтобы искать дисбаланс. Мы много говорим о балансе и дисбалансе, и… Одна из основных проблем, которые я вижу в маркетинге у клиентов, с которыми я работаю, это дисбаланс в пользу одних инструментов в пользу других. И относитесь, пожалуйста, к классификациям как к инструментам поиска дисбаланса. Мы уже говорили о том, что у нас может быть дисбаланс в пользу одного из этапов путешествия потребителей, но оказывается можно какие-то другие способы пытаться искать. При этом я не предлагаю использовать все варианты, которые я приведу. Я, опять же, выступаю за то, чтобы ты создала или создал для себя минимальный, достаточно для себя инструментарий, который был бы достаточно информативен для принятия решений. И вот в этой логике мы попробуем поработать. Первый, самый простой и самый, с моей точки зрения, используемый тип, Классификация инструментов — это инструменты использования спроса и инструменты создания спроса. Мы говорили о зрелости товарных форм, и если товарная форма или товарная категория является зрелой, на нее существует спрос. То есть у людей возникает потребность, у них есть мотивация на реализацию этой потребности, они знают о каких-то способах реализации этой потребности, они ищут новые способы и так далее то инструментарий, в общем-то, нам нужен один. Если мы создаем что-то новое, продукт или услугу, про которую еще рынок массово не знает, товарная форма является незрелой, находится на этапе роста, то нам нужны инструменты наоборот. Да? А, вот в первом случае использования спроса, если товарная форма зрелая, и если товарная форма новая, то инструменты создания спроса. А, инструменты… Использование спроса — это в основном инструменты, которые работают на этапе активной оценки альтернатив и на этапе, близком к моменту покупки. То есть мы знаем, что какая-то масса людей реализует свою потребность, мы ищем, как именно они это делают. У нас больше возможно использование конвергентных гипотез. Можешь напомнить, что это из прошлых занятий себя. И у нас другие способы измерения. Ну, то есть мы уже можем мерить конкретные а, объем спроса, количество запросов поисковой системы. А, мы можем а, анализировать а, сайты конкурентов, в том числе и смежных тематик, смотреть, а, насколько они посещаемы. А, мы можем искать экспертов, которые знают, какие там средние показатели конверсии в рынке в разных инструментах на в том или ином сегменте, да, и так далее. И инструменты использования спроса — это вот про ту часть. Инструмент создания спроса — это классические инструменты, которыми пользовались крупные корпорации раньше, такая массовая широковещательная реклама с поправкой на сегодняшний инструментарий, о котором мы поговорим. И инструмент создания спроса, они больше работают на этапы номер один и, конечно, на этап номер два. Важный момент про этот инструмент, что мы пляшем от продукта или услуги. То есть, ну, точнее, изначально от потребности, потом мы видим, какой у нас продукт или услуга, и мы понимаем, что, например, если нам надо создавать спрос, а мы пытаемся продвигаться с помощью контекстной рекламы, которая является инструментом использования спроса почти в чистом виде, то это будет недостаточно эффективно. И это говорит о том, что у нас есть дисбаланс. Наоборот, если мы используем только инструмент создания спроса и при этом вообще не используем инструменты использования спроса, то это означает, что мы недостаточно эффективны. Мы вкладываемся в то, чтобы спрос рос. Это означает, что он растет. Но мы не захватываем всех тех, среди кого этот спрос вырос. То есть мы, опять же, не дорабатываем эффективно. Поэтому дисбаланс, независимо от того, какой у тебя, какая у тебя зрелость товарной формы, Плох и в ту, и в другую сторону. Но каким должен быть этот баланс для каждого бизнеса заранее никто не знает. Поэтому важно вот это использовать в голове. Это очень простая модель. И искать, нет ли дисбаланса. Вторая супер важная классификация появилась, по-моему, в 2006 году от маркетологов компании Nokia. Это три типа инструментов. Собственный owned, оплаченный paid и заработанный earned. Это не исключающая, не взаимоисключающая классификация, то есть инструменты могут одновременно попадать в несколько категорий, в том числе некоторые инструменты могут одновременно как бы принадлежать всем трем категориям, но она тоже полезна для поиска дисбаланса. Owned — это все инструменты, содержание которых мы полностью контролируем в любой момент времени. К ним относятся наши собственные сайты, наши паблики в соцсетях, которые мы полностью администрируем, где мы можем банить любых неугодных нам людей, удалять комментарии, контролировать содержание постов и так далее. Если мы делаем вывеску на офисном здании, которое даже находится у нас в аренде, вывеску, дизайна ее мы разрабатываем самостоятельно, мы контролируем ее размещение, это тоже owned. При этом мы можем тратить деньги на создание там, этой вывески или этого сайта, но от этого инструмент не становится платным, просто его создание стоит денег. Но после того, как мы его создали, оно уже становится нашим, и мы можем тратить деньги на его развитие, поддержание и так далее. Если проводить аналогию с производственными мощностями, то собственные медиа — это аналог того, что у нас есть какой-то конвейер, или производственная линия, которая у нас стоит и что-то производит. То есть это то, где мы контролируем работу этого инструмента, этого механизма содержания его внутреннего. В общем, он наш, поэтому он называется owned. Я приводил пример с группой в социальной сети. Она все равно является owned, даже несмотря на то, что мы не контролируем платформу. То есть для нас самое главное, что мы контролируем содержание коммуникации в любой момент времени. Paid, платные инструменты, это классические инструменты с оплатой за либо время экспозиции, то есть сколько времени увидят, либо за контакты с, целевой, с целевыми сегментами, с целевыми группами. То есть телевизионная реклама, реклама в журналах и на радио, контекстная реклама, таргетированная реклама, медийные баннеры который мы оплачиваем, неважно как, за тысячи просмотров или еще как-то, это paid media. Разница paid и own заключается в том, что paid мы закинули денег, оно работает. Перестали закидывать деньги, оно перестает работать. Если очень грубо, это действительно огрубление, приближение, но если мы вкладываем, допустим, в контекстную рекламу 20 тысяч рублей, мы получаем 200 переходов. Вкладываем 40 тысяч рублей, получаем 400 переходов. То есть по, платные медиа еще, многие из них могут таким образом масштабироваться. Телевизионная реклама так не масштабируется, конечно, а, но она масштабируется во времени. То есть мы платим X денег, нас показывают две недели, платим 2X денег, нас показывают месяц. Там тоже нелинейная зависимость, но общий смысл примерно такой. Ценность, плат... проблема собственных медиа заключается в том, что там нет аудитории как таковой. То есть если мы просто сделали сайт, запустили его, он у нас работает, то там нет людей. Кроме меня, моего коллеги, кто управлял разработкой сайта и его разработчиков. Нам нужно откуда-то брать аудиторию. Инструмент набора аудитории — это платная реклама. То есть мы как раз покупаем контакты, покупаем коммуникацию у тех, у кого эта аудитория есть. И, наконец, есть заработанные медиа. Это классика, это сарафанное радио, это репутация. Причем мы дальше увидим, что репутация не только в глазах людей, но еще и в глазах поисковых систем, сложных, машинного, машинного обучения, в социальных сетях и так далее. То есть это вот все про репутацию, которая накапливается во времени. Когда один человек рекомендует нас другому человеку, а мы его не тыкали для этого, это вот earned media. Или накопленные медиа, заработанные медиа. Проблема накопленных медиа в том, что мы не контролируем содержание. То есть если что-то не так, человек на четвертом этапе цикла потребителя может напортить нам взаимодействие с людьми, которые находятся на этапе активной оценки альтернатив. Или наоборот, совершенно неожиданно может про нас рассказывать что-то хорошее. В общем, проблема в том, что это не контролируется. Зато earned media очень долгосрочный. То есть если мы долго вкладываемся в развитие накопления репутации, то потом репутация работает на нас. В отличие от платных медиа, которые включил, оно работает, выключил, оно перестает работать. Еще раз повторюсь, это не исключающая классификация, во-первых. Во-вторых, она нужна нам для того, чтобы искать дисбаланс. Если мы вкладываемся только в создание собственных медиа, но при этом у нас нет ни платных, ни заработанных, то мы адекватно не растем в аудитории. Если у нас есть только платные медиа, но мы не вкладываемся в заработанные, то для нас это может быть риском потерь в долгосрочной перспективе, если у нас, например, возникает какой-то… Сокращение бюджетов или какие-то кассовые разрывы, которые мы не можем заполнить и так далее. Mm. Ну, Онд-медиа у нас ä, существует практически всегда. То есть здесь важно искать дисбаланс в сторону отсутствия платных и накопленных медиа. Наконец, последний тип классификации. Он не общепринятый в рынке. Это концепция, которую я предлагаю, и я ее разрабатывал и использую с клиентами. Это так называемая спектральная классификация которая предлагает несколько, семь элементов спектра, по которым можно раскладывать те или иные инструменты. Мы это будем делать во всех следующих уроках. Например, начнем с пункта номер один. Разные инструменты имеют разную возможность таргетироваться на конкретного человека или на группу людей. Таргетинг на одного человека — это означает, что я могу выбрать конкретного физического человека и нацелить на него свое рекламное сообщение. Например, послать человеку имейл, если он у меня есть в базе имейлов. Если инструмент позволяет такое сделать чисто технически, то он захватывает и эту часть спектра. Если это супершироковещательный инструмент, например, телереклама, то это скорее правая часть спектра если мы можем таргетироваться на какие-то определенные сегменты людей связанные с демографическим сегментированием по возрасту полу там, семейному положению либо по потребности или еще каким-то способом сегментирования мы обсуждали их огромное количество то тогда инструмент захватывает а, среднюю часть этого спектра а, здесь нет опять же четких цифр а, где мы делим этот спектр насколько на людей а, инструмент должен позволять таргетироваться, чтобы захватывать ту или иную часть спектра. Но вот Общий смысл, да, что такая растяжка от того, что мы супер точно можем старгетироваться на человека, до того, что это супер широковещательный инструмент, без возможностей персонального таргетинга вообще. Каждый инструмент может захватывать какую-то часть спектра. То есть это не точка на этом отрезке, а это может быть вот такая часть или вот такая часть, или вообще весь спектр с точки зрения возможностей. Дальше мы увидим, как разные инструменты по этим спектрам раскладываются. Второй способ таргетинга — это так называемый мной таргетинг на смысл. То есть в первом случае таргетинг на человека мы на конкретную физическую персону таргетируемся, а во втором случае мы таргетируемся на то, какая идея находится в голове у нашего потенциального получателя нашего коммуникативного сообщения или того, с кем мы хотим выйти на связь. А вот здесь, с левого края, это очень точный таргетинг. Ну вот прям у человека в голове есть мысль о том, что я хочу, не знаю, найти все магазины в этом районе города, которые продают стиральную машинку такого-то бренда и такой-то модели. Вот это супер точный смысл таргетинга. Uh, смысл может быть более широкий, я хочу узнать все про стиральные машинки. И может быть uh, общий или ценностный, uh, то есть когда я не могу старгетироваться, когда инструмент не позволяет мне ни на какую глупу смыслов таргетироваться. Опять же, uh, в этом смысле телевизионная реклама — это вот скорее туда. Почему? Потому что мы понимаем, что какой-то общий набор ценностей у зрителей первого канала и у зрителей канала ТНТ — они, в общем-то, имеют некоторые отличия, но такие. Довольно… ну и не узкие, не широкие, но, в общем, мы понимаем, что эта разница есть. И вот она находится где-то там, справа части спектра. Поисковые системы позволяют размещать рекламу контекстную по так называемым низкочастотным запросам, то есть которые очень редки. В Яндексе, если мне не изменяет память, порядка 30% запросов, вообще всех, которые обращаются к Яндексу, существуют в единственном экземпляре. То есть их никогда не существовало до этого, так никто у Яндекса не спрашивал. И никогда больше не спросят или в течение там, долгого времени. Вот Таких запросов 30% от общего объема. И таргетироваться на такие запросы Яндекс тоже позволяет. И это вот, вот эта часть спектра. Следующий вариант — это таргетинг на локацию от конкретной точки в пространстве. И, например, пример самой узкой таргетированной локации — это так называемый table tent на столике в ресторане, на конкретном. То есть мы можем выбрать, на какой именно столик мы поставим физически этот материал, и больше его, скорее всего, никто не увидит. До полного отсутствия таргетинга, то есть может быть чуть более широкий таргетинг на улицу или район города, на весь город, на федеральный округ, на регион, на страну, на несколько стран и вплоть до того, что таргетинг отсутствует полностью. Опять же подчеркну, что инструменты могут занимать часть спектра от узкого до целиком и полностью а, поз позволять как запускать таргетированные на локацию сообщения, так и очень узко таргетированные. Следующий спектр — это возможное время экспозиции. От того, что я могу показать, только в данный момент человеку и больше, ну, там, или группе людей больше не показывать никогда. То есть один раз мелькнуло, кто-то увидел и все, мы больше это сообщение не показываем или а, показываем ну, только выбрав это осознанно. Это может быть экспозиция день, например, в течение одного дня показываем, перестаем. Месяцы и а, всегда или не контролируем, сколько эта экспозиция будет происходить. Где-то вот здесь, опять же, находится телевизионная реклама. Ближе вот сюда разнообразные инструменты, а, точнее, захватывают вот этот, эту часть спектра. Различные интернет инструментов включая контекстно-таргетированную рекламу. И вот где-то там тоже можно фантазировать о том, существуют ли какие-то такие инструменты. Например, а, там, та же какая-нибудь вывеска офиса, особенно если вы ее сделаете на каменной плите весом 20 тонн, которую фикс-двинешь без а, спецтехники с вашим логотипом, это вот куда-то туда, к правой части. Может быть, переживет все остальное вообще, включая египетские пирамиды, кто знает. Еще одна растяжка — это измеримость коммуникации. То есть что мы можем измерить внутри этого инструмента? Либо ничего не можем, то есть опять же правый край такой самый размытый, либо мы можем измерить количество экспозицией, то есть сколько раз а, эта реклама была продемонстрирована либо ближе к правому краю, в, просто раз показано, либо ближе к этому краю, можем ли мы измерить, сколько людей увидели эту рекламу в различные единицы времени, либо можем померить, какое она оказывала, ну не только рекламу, а коммуникацию, либо можем померить, какое она оказывала действие прямо, то есть прям физически можем увидеть, что вот э, в этом инструменте вот эти рекламные сообщения произвели такое-то действие на таких-то людей. Последние две растяжки спектра э, — это контроль медиа или платформы, или канала. То есть то, насколько мы контролируем саму физическую платформу, на которой мы размещаем сообщения. От полного контроля собственные медиа, они часто ближе вот сюда располагаются, до полного отсутствия контроля в том случае, если это не знаю, социальная сеть внешняя, где мы саму платформу не контролируем от слова вообще. Она, когда меняется, нас об этом никто не спрашивает. Мы узнаем об изменениях наутро после того, как они произошли. И другая растяжка тоже важна, и они не пересекаются с предыдущей. Это то, насколько там контролируем контент. Опять же, у собственных медиа это полный контроль контента, бывает частичный контроль контента, когда, например, те же социальные сети могут не пропускать какие-то сообщения, там, запрет рекламы медицинских препаратов, еще что то и контроль контента может полностью отсутствовать. В случае, например, с earned media, где мы не контролируем отзывы, которые оставляют другие люди. Итого у нас получается семь таких растяжек, и я не говорю о том, что ты должна или должен использовать все семь. Смысл заключается как раз таки в том, чтобы, исходя из собственного реестра инструментов, выбрать ключевые э, 2, три максимум четыре э, элемента спектра и раскладывать весь имеющийся инструментарий по ним. Нужно это для того, чтобы сопоставить их друг с другом и увидеть, что э, где-то есть дисбаланс, какая-то часть спектра не дозакрыта до конца. Например, у нас, э, не знаю, все плохо с полным контролем контента. Или у нас все очень плохо с измеримостью коммуникации, нам нужно подключать инструменты, которые позволяют более точное измерение действий производить. Либо мы можем увидеть, что у нас есть большие проблемы с таргетингом на локацию, нет инструментов, которые позволяют это делать, несмотря на то, что для нас таргетинг на локацию важен, на кофейне вообще, на углу. А пользуемся при этом, не знаю, медийной рекламой. Ну, очень странно. То есть это инструмент поиска дисбаланса и подбора тех инструментов, которые могут закрыть недостающие зоны. Дальше с завтрашнего дня мы будем обсуждать отдельные типы инструментов и рассматривать, как они помогают маркетологам решать те или иные задачи.